Здравствуйте, коллеги. На онлайн-занятиях бывает, что ученик выпадает из учебного процесса. Вы замечаете, что ученик не приходит на занятия, либо камера ученика постоянно выключена, или вы не получаете ответов на свои вопросы, которые задаете, или любое другое отклонение от привычного поведения конкретного ученика. Для решения этой проблемы подойдет формат индивидуального видеосозвона с учеником, задача которого определить, в чем сложности. Учникам в материале урока или это какие-то другие личные проблемы. В рамках такого созвона мы рекомендуем сначала задать несколько вопросов про материал урока. Например, как вообще настроена учебу, попросить рассказать своими словами о том, что запомнилось по теме того урока, когда вы заметили такое отклоняющееся поведение, и разобраться, если дело в материале и в контенте то о, выяснить, можно ли системно решить эту задачку, или в данном случае достаточно точечно подойти к решению. Если вы понимаете, что проблема лежит в совершенно другом, непредметном поле, то тогда ученик мог столкнуться с какими-то личными или психологическими сложностями. В этом случае важно этот момент передать классному руководителю, и он уже, как знающий ученика, мог бы понять, надо включить в ситуацию школьного психолога или поговорить с родителями и подобрать какой-то экологичный способ поддержки и помощи для конкретного ученика. Для вашего удобства мы предлагаем к видео примеры вопросов для индивидуальной беседы. Старайтесь задавать открытые вопросы, чтобы получить развернутые ответы. Они односложные, да или нет. Такие беседы ученики воспринимают с большой благодарностью так как чувствуют, что они вам не безразличны. А если у вас возникают другие сложности в онлайн-коммуникации, делитесь ими, а мы будем делиться их эффективными решениями. Спасибо.